Бывает поздняя любовь, как радуга на склоне лет, И сердце оживает вновь, и вновь душа рождает свет. Бывает же любовь думан, она как морок, как напасть, Уводит в призрачный туман, в котором так легко пропасть. Придет и словно ураган мечты и жизнь саму разрушит, В надежде завернет обман и ложью слов изранит душу. Все в прошлое сожжет мосты, А в будущее не построивает, За запоздалые цветы Как будто мстит своим героям, Потом уйдет, Оставит боль и пепел Чувств перегоревших, И в одиночествую доль Сошлет и грешных, и безгрешных. А время ускоряет бег, Жизнь истончая, как пергамент, Не сберегает оберег, И потускнел судьбы орнамент, все меньше впереди дорог, Все реже искренность улыбок, И с каждым днем короче срок На исправление ошибок. Душа над кружа Сумеет ли еще воспрянуть, Или отчаяние дыша сорвется вниз, Стирая память. Бывает поздняя любовь,